Иван, а где твоя комната? Моя комната тут. Вот дверь. Заходите. Смотрите, вот мои игрушки. Это моя машина. Это мои книги. Это мой робот, а это мой альбом и карандаши. А это твоя картина? Да, моя. Я же художник. Это мой друг Юра, а это его мяч. А тут что? Где? Вот тут. А, это мой самолет. Я же летчик. А вот еще. Тут я доктор. Понятно. Ты и летчик, и доктор, и, наверное, космонавт? Да, и еще я моряк. Ты молодец. А где Нина? Нина там. Вон ее комната. Спасибо, Иван. Пожалуйста.